Мне говорят, он маленького роста, Мне говорят, отец он слишком просто, Мне говорят, поверь, что этот парень Тебе не пора, совсем не пора